Всем хэлло, мои friends! С вами снова Вегас Шоу! Чуть не, тут не закрыли нафиг. Сегодня продолжаем проходить Half-Life Source. Это у нас комплекс Лямбда. Это последняя глава в нашем человеческом мире. А потом будет у нас мир Зена. Да, я узнал в Half-Life Wiki написано, что это Зен, а не Ксен. Поэтому правильно будет называть пограничный мир Зеном. А не к сценам Итак Мы все спускаться сейчас в комплекс лямбда будем Двакмеза эта глава была крутая Посмотрим как здесь Здесь я естественно не проходил Я не знаю кстати какая это по счету серия Но мы игруху с вами отлично проходим вообще Чем могу сказать Уже до комплекса лямбды дошли Постепенно приближаемся к финалу Не могу в это поверить у нас тут уже все Давай, помогай На меня бы не рыпался, может быть, жил Ладно, шучу, я бы его убил Эх, вот так бы Встать, прыгнуть на хиткраба И задавить его своим весом На мне же хлеб костюм. Вот тут все Списано на логику Почему я там хорошо выживаю Когда там падаю с высоты Там, допустим или по мне урон плохо проходит. На мне же хэв-костюм этот, который... Ну, вы сами знаете, какой вы его видели, когда я его под подобрал в тренировке в... Ну, короче, в первой серии два раза. Один раз в тренировке, второй раз, где нам его выдали. Перед экспериментом. Ой, блин, я не знаю, как вам, но мне нравится, что выпадает из этого. Кстати, из ящиков... У меня два хп! <звы> Что-то я в шоке, если честно, не ожидал этого. Вот сумочка, сапог. <звы> Бойцовский. Берцы, точнее. Второго не хватает. Отлично, с вами игруха проходим. Я это видео записываю 26 апреля. Сам же сказал, что начну пореже там упоминать, но все равно упоминаю, когда я там снимаю. Ребята, серия к счастью, оказалась не такой. О, я помню этот момент в Бокмеза. Вы сейчас узнаете, кто тут у нас летает. Так, идите сюда. Вон, видите? Опять пассасинки у нас. Из пассасина Крида, нафиг. Шучу. Ассасинки. А, в Апплазинг Форс я сразу свалерну, там будут еще и мужчины-ассасины. Тут только... Тут только женщины. А там еще... Оп, разорвали. И мужчины будут. Ну, знаете, если честно, я думаю, что... Вот, э -э Для Лойни Про самая любимая частью Half-Life станет либо Black Mesa ремейк фанатский, ли либо Опозинг Force. одно из двух. Мы там потом что за бояку будем играть. Ау, ай, ай, мне в лицо граната влетела, конечно. Неприятно это было. неприятное ощущение. Так что... Это, уже, это ужас. Куда она убежала? Ага. -а -а, скрылась. Гадина. Жаль, мы их гранаты подорвать не можем. Особенно песик с глушителем. Пистолет с глушителем бы для стелсов, для стелсов подошел бы отлично. Поэтому вот. Меня плохие немножко новости. У меня тут мама заболела. И 39 у нее температура. Приходилось ей помогать сегодня. В магазин ходить. Там, в аптеку ходить мне. Самостоятельно одному. Надеюсь, она в или поздно выздоровеет. Ну, наверное, на момент этого видео она уже выздоровела. Хотя не знаю. Когда... Ну, оно выйдет. Так, я завтра Сан-Андрес выпускаю вторую серию. Получается. 7... 28 апреля оно выйдет. Э, следующая серия по Хофайфу и 6 когда там вовсю воевали вояки с пришельцами. А глава Забудьте о Фримане, короче, я забыл рассказать, что в, это... э в этой главе, короче, военные начали эвакуацию, если что. Потому что они пр проигрывают и сейчас вот эвакуируются, кто-то не успел. И вот эти вот самые ассасинки, они называются черными оперативниками, они как-то с ЦРУ связаны. И они должны устранять оставшихся военных, которые не успели эвакуироваться, представляете? Мало того, что они ученых, охранников, меня, тут Гордона Фримана, будут пытаться убить. А куда сосинка еще одна делась? Она же не убита была. Свалила, что ли? Заструсила. Ну и пофиг. Неже же лучше. Все равно это... Ну ладно, не буду спойлерить опять же, что произойдет. Кстати, интересно, знаете, знаете ли вы, какой у нас финаль... финальный босс будет? Что-то звуки странные какие-то были. Белые взрывающиеся бочки. Вот такой звук, как будто я дергаю ручку двери, знаете? Он из Half-Life 2 взят, если что. <связь> <связь> Испугался я. Ой, блин, я помню этот момент в Бакмезо, и капец, как обосрался, когда этот морской пехотинец открыл дверь. Я там, знаете, как обосрался, просто я аж чуть со стула не упал, когда дверь, он дверь раскрыл. Опа. А почему у меня лазер стал белым? Я стрелял, он как то белым был, он же желтым всегда был. Но, конечно, я не так отстирался, как, как от этих ихтиозавров. Ой, ну да, ну чё, понимаете, таласофобия у меня. О, ученый. И я, блин, боюсь этих морски морских страшных существ. И хочу побороть страх. Закрой. Они <зв SUSE> сюда, если что, глаза выставляют, и это открывается дверь <зв�> <зв�> Русская звучка, я по тебе скучаю Ч ⁇ за мной пойдем? Тогда. Взорву на... Вот так вот. Ну-ка, постой. Вот в Блокмеза многие ученые с нами не могли ходить. Они типа... И охранники тоже, кстати, оставались потом в некоторых местах. Ну, когда мы будем проходить с вами потом в будущем, я думаю, это где-то осенью будет. Или даже в декабре, допустим. Так, давай заходи. Блин, надо было позже, в принципе, же взрывать бочки. Хотя, не знаю, перепрыгнул ли я эту. Давай. Пошел, пошел, пошел, пошел. Давай, давай, давай. Я тебя потом приведу к другим ученым. Еще, еще тут тоже будут. Э, еще. Взрыв! пылесос! Oh, Опа! Смотрите последнее оружие в игре! Все халфайферы называют его пылесосом, если что. Я это знаю. Тау. Вот это у нас э, Тау пушка, кстати, я узнал название. А это Глюонный или как это? Как-то она так, короче, кличится. Вот видите, как она работает? Стреляет таким непрерывным лазером. Короче, имбаем Бобиши. В мультиплеере Half-Life все эту пушку. Считай, если в мультиплеере Half-Life ты получил эту пушку, то ты просто монстр, можно сказать, для всех оста остальных игроков, врагов. <кхм> все, короче. Вот так вот испытали ее на инопланетных паразитах этих. Паразитов. Вы пойдете со мной. Я. Вас-то надо. Че. Че вы не. Вот ты. -то... Он не, он не толкается туда, представляете? Капец. Ну, придется тогда одному ехать. Ладно, вы тут тогда, ученые. Они со мной хотят, если что. Будет весело в этой главе. Послед... Еще раз повторю, следующая глава будет в Зене проходить. Ой, вы не представляете, какой Зен был красивый в Блок Меза. Вообще шедевр. Они над трупом ученого угорали. Бать, тебе нормально? А? Нормально, говорю? Нормально. Ой. Оп. Разорвало, разорвало. Опа. Какая имба, имба. Просто имба. Обожаю эту пушку. Так, у нас тут два пути. И в оба пути нам надо обязательно сходить будет. Все, давай. Вот так себе. Хотя у нас и тут еще что-то есть. Блэкмеза, конечно, глава была еще больше. Поэтому сейчас посмотрим. Эх! Он устал просто на работе. А это он томатный сок пролил. Ну, кружка разбилась, частицы исчезли, потому что игра-то старая нафиг. Он спит еще, притворяется спящим, его никто не спалил. Смотрите, какая в основном чистейшая вода. Ну тут маленечко есть, конечно. Каких-то черных точек плавали. Не знаю, видны ли они на видео были, нет. Но вода тут просто чистейшая. Ой, спасибо! А я туда хотел, вообще-то. Придется по поверху идти. Ой, сегодня весь день смотря видосу Рус Александра Осталось только три: М Первая серия по маленьким кошмарам Потом Спайдермен И последняя Ну, сегодняшняя новая серия по The Last of Ez, Если что Считаю вторую часть Это Эзом The Last of Ez Part 2 А первая часть The Last of О, oh, здрасте Пойдем со мной. Хочу, чтобы ты был участником моей команды. Ой, еще один ученый. Блин, нравятся мне эти станции, медстанция и станция брони, которые пополняют мне хп и броню. Знаете, прикольно, я люблю такое. Если чё. Так, ну чё, пошлите. Вместе, говорю, веселее будет. Сюда идем. Нечего тут стоять. Все равно у вас есть я, Гордон Фриман, который гроза всех арбузов. Ой, это Вегас Шоу гроза всех арбузов, блин. Совсем забыл. Гордон Фриман гроза всех пришельцев. Только вот меня не радует то, что боеприпасов маловато, конечно. Постойте, пока тут хорошо. Оп, этого взорвал. Потому что они убили ученого. Мы начали проигрывать. Армия Вегасашов начала проигрывать. А, еще один! Оп, еще один! Еще один! Нифига, тут много, конечно. Да, идет первый да что я говорю постоянно перный театр надо уже другие слова придумывать так это это капец друзья было. сейчас сейчас вот а ну что в принципе зачем мне нафиг это ученые и охранник то нужны тут если блин они не смогут спуститься Хотя слушайте давайте их все равно сюда пригоним они тут подождут меня да-да-да, пойдемте отсюда, только вы развлекайтесь с трупами, изучай их, ученый, ты же ученый, поэтому изучай трупы эти, мухобойки, забирай их, их не. Радиа... Радиационная опасность, хм, интересно, не люблю я радиацию, даже она бывает иногда полезной, знаете где там? Если там УЗИ делают. Или что-нибудь еще. Так, я все правильно сделал. Стрелять-то под водой я не могу. Йоу. Я помню эту, эту локацию. Я ничего не понимаю. Что надо сделать? Возвращаемся сюда. Куда самое главное идти-то, а? Ну вот тут говорит голос что-то. Значит, мы что-то это сделали. Надеюсь. Yeah, Все нормально. О, кстати, толпушка-то у нас снова доступна. Побежали. Ник никто тут не остается с трупами. Вы их изучили? Опять что то голос говорит. Шла Саша по шоссе и сосала чупа-чупс. Прикольный голос, конечно. Хе-хе-хе. Роботизированный голос уведомляет. Каждый день, пока тут не было инцидента, он говорил с учеными. Рассказывал им, что происходит. Вообще, не знаю, куда идти. Наверх точно нам не надо. А, тут еще снизу есть какой-то проход. Ой! Что? Так, мы туда шли, но там завалило вход. Насколько, насколько я помню, да? Вот здесь же бабах был, бабах. Но все равно круто, что они за мной следуют нормально. Не, знаете, меня один человек спрашивал, это старая версия там такой писал, не, не спрашивал, а утверждал. Ну да, старая версия, но, но зато с минимум багов, в отличие от стимовской. Так, тут, наверное, еще заспавнится сейчас. Будем на готове. Нормально. Живем, дышим. Вон... Так, он сказал, я останусь здесь, типа. Нет, ты не останешься. С чего ты взял? Ты должен мне помогать. Вот физика, допустим. В Half-Life оригинальном не было вот... Вот эта вот штука, она, короче, не двигалась, потому что физика там была так себе, конечно. А здесь все нормально. Сурс, Сурс вообще хорош, хорошая игра. И мне нравится. Вам тоже явно, да? Ой, не про... Ой. Ирус Александр, кстати, да. Тебе же тоже нравится игра? Вы же не видите таких грехов сильных. Ну подумаешь, там за карту выбрался. Ну подумаешь, там хиткрафт в воздухе застрял. И чё? Ух, какие критичные баги нафиг. Ну не знаю, я вот... Хотя в стимовской версии есть... Вот, допустим, э, больше частиц добавили там, когда Steam Pipe какой-то выходил. Я ви ви видео смотрел какой-то. Так, я ведь слышу, кто-то телепор <вы> телепортировались. Так вот вам. Steam какой-то выходил. Я честно, честно забыл, что он такое творит с играми. Ну, короче, что-то нехорошее сотворил с этой игрой, и разрабы отказывались это фиксить. Все. Так, глюконная глюонная пушка наготове. Так, нормально все? А, вода заполнилась. Смотрите, видите? Все в воде. А, а а а Никто против моей пушки, совершенно никто. Эти ученые обожрались картошки, короче, или грис спать. Вот если ч, оправдание. Так, мне кажется, ли Или вода стала побольше? Куда? Сейчас идти, допустим. Танк. Мы здесь находимся, интересно. Вот здесь вот. Танк номер два. Памп номер два. Ч ⁇ делать-то? Тут закрыто! Как я проберусь-то туда? А-а-а! Вау! что -то я не понял сначала. Ладно, они тогда останутся тут. Ой! Они меня зажали. Вау! До свидания! Давно, кстати, барнаклов не видели. Ладненько, я по ним не соскучился. Я думаю, что вы тоже. Интересно, а как, а куда они проглатывают жертву? Допустим, человека они проглотили. Они... У них что, желудок в потолке прирос? Или жертва быстро растворяется внутри барнакова? Я вообще не знаю. Я всегда как-то этим вопросом задавался. Ну или... Э, да черт его знает, короче. Этих зеновских существ. Давай выбирайся. Я еще, кстати, на моих перчатках. В костюме тут еще. Воу! Слушай, ты тут... Все испортил. Что-то они меня пугают. Не могу в это поверить. Вот. Куда вот он вот, проглотит? Ну там, <смех>, вижу, потолок есть, вообще-то. Блин. Да хрен его знает, короче. Говорю, вдаваться в подробности не стоит, если это разрабы не объяснили. А разрабы это не объяснили. Половина всяких вещей в Off-Life до сих пор не раскрыты, допустим. Опять же повторюсь, кто такой Джиммен? Вот сами разрабы еще не придумали. Или, может, они знают, но не говорят про это. Так, раз, два, три, четыре. А, нормально все. Я подумал, МП5 слабее, чем э, Глок. Что-то сначала подумал. 25%. Опа, Оба, вот так вот. Оп, вода заполняется. Опять. Сейчас хрен знает, куда потом пойти. Входов больше нигде не вижу Так Нету граффити Ну и пофиг Интересная глава ну, по крайней мере, мне нравится. Несмотря на свою запутанность. Думаю, в этой серии вы уже увидите, каким у нас окажется Зен. Это глава. Отодвиньтесь. От, Пограничный мир. Между вселенными, типа. Так, мы все с вами активировали? Да. А куда дальше? Вопрос... О oh. Вы че, А почему ты это только сейчас сказал? И почему на английском? Я русский человек no, Мне no, можно no, было bigger... по-русски объяснить Куда сейчас надо? Сюда? Мне пришлось залезть в нет, потому что я вообще не знал, чем мне делать Оказывается, помните те вентили, которые мы крутили и типа ничего не произошло? такой надо их снова покрутить нам я откуда это нафиг знал вот это место сейчас тут будет прикольно вот видите смотрите Оп. покрутили че все нет еще раз все теперь вот все теперь все понятно что да куда Ой, ой! У нас да, о, порталы. Да, блин! Уходим отсюда, короче. Тут очень опасно, опасно идти одному. Возьми нафиг, ствол в руки, ствол в руки вперед. Капец, капец, капец, капец, капец! Порой не поймешь, где. Нафиг! Вот, вот, вот, вот, вот! Давай, давай, давай, давай! Еще тут обвалилось. Да все, все разрушено из загадких военных и пришельцев. Представьте, честно, если честно, я этот этап не помню в Black Maze, который сейчас был вот. О, у нас тут. Как вы слышите, счетчик Гейгера зашкаливает. радиации Пауно. Слава богу, на мне необычный костюм. Но, блин, голова-то не защищена. На голове Гордона нету никакого шлема, если что. Я так вам скажу. Много игроков гадает, есть ли шлем на Гордоне или нет. Но я официально скажу, что нету никакого шлема. Гордон ни разу его не, не надевал за игру. Если что. Поэтому отставить все эти теории нафиг. А что там? Думаю, ничего интересного. Пойдемте дальше. Вот еще охранник. Здравствуйте Хей Гордон, хей мистер Фриман Скажи, хей Гордон Фриман Чтобы было все нормально Далее пушку... О, Джимен. Он вошел А хиткрабику было пофиг на него На Джимена. вы видите какой у нас Джимен? Загадочная сущность Самое прикольное, мне нравится когда Элиот Прячет Джимена в своих видео. Ах ты! Так вот. Еще один. Мне нравится, когда он прячет там пасхалочки. В частности, Джимена. Типа жуткая пасхалка в видосе Эллиота. И я это обожаю. Я всегда это ищу, я всегда этому радуюсь. Это мне поднимает настроение. Не знаю, смотрите ли вы видосы Эллиота или нет, но вот как раз, если вы смотрели, вы наверняка видели Джимена в его видосах. Может быть. А может быть и не видели, он же типа спрятан, вдруг его никто не найдет Никого больше не будет Закрыто Ой Стой. Стой! Теперь можно идти дальше Под ствол решает Ой что то полно путей, куда можно сходить какой-то следующий уровень у нас тут. Уровень С. О -о -о. Меня, конечно, это поражает. Поражает количество путей, через которые нам предстоит по пройти. Эй! Я что-то подумал, что не допрыгну. Так, тут у нас. Просто телевизор. мониторы нафиг. И все. Тупо секретка нафиг Ну тайничок Так, он меня не потерял, к счастью А, это потом туда сходим Там, кстати, не знаю, получится ли у меня хиткраба гро грохнуть Вон он Во! Прибил Ну, джемену было на него пофиг, а его вообще никто не трогает Чё с тобой? Труп, успокойся так, а здесь что? Сюда идем. Ну, тут у нас еще что-то внизу есть. А тут ничего. Ну, тут я вижу портал, и это значит, что мы там появимся. Тут, короче, портальная белиберда случилась. Охранник, ты где? Не теряй, пожалуйста, меня. Оп, раз портал. Оп, два портала. Опа, а мы здесь оказались Видишь какая магия, хочешь риджету пройти Оп, а она не телепортирует Она телепортирует тебя только если ты Ой, он застрял Он застрял нафиг Придется его вытаскивать А ч? почему я могу открыть эту дверь А ты не можешь Пойдем, пойдем, пойдем Ну что, теперь нам предстоит Долгое приключение по порталам Путешествие по порталам Наверное, так назову свой выпуск, если не смогу в Зен попасть. Ой! Давайте лучше сначала пойдем в этот портал. Или что? Куда он меня телепортирует? Я вообще не знаю, какие порталы за что отвечают. Давайте здесь сначала пройдемся. Типа, посмотрим, что у нас тут есть. У нас тут ничего интересного нету. Но вы знаете, что я люблю изучать локации в играх, поэтому я во все возможных всяких э, тайниках хожу, изучаю все, поражу. Мы, наверное, здесь телепортируемся, да? Сейчас посмотрите. Да, видите, надо проявить интуицию. Кстати, каждый тут так много порталов. Давайте в 01 первый сначала зайдем. Опа, а где мы появились? Интересно. Я то чувствую радиацию Потому что счетчик detected. Гейгера Мне подсказывает Так Там ничего же нету Нафига я сюда спустился вообще? Ну делают эти локации, но ну, могли бы добавить там патрончиков Чтобы Было вознаграждение за труды Именно здесь кстати g вошел в этот портал Engaged. Оп, здравствуйте как ваша смена, охранник? Так, прыгаем. Оп, он убегает. Во второй портал. Оп, нафиг надо. Тогда прыгаем во третий портал. Тут чего по три портала будет. Я помню этот этап в Бакмезе. Я все порталы исследовал. И здесь тоже самое собираюсь. Оп, тайничок. А, вот это самое место, по которому мы только что, в котором мы только что были. Оп, мы уже здесь. Здрасте. Сто лет не виделись, да? Ты немножко постарел. Ладно, шучу. Стареть это плохо, это ужасно. Так. Вон там вот портал у нас, сейчас, к которому мы телепортируемся. Так. В шестой прыгаем. Ой, ой, ой. Ну нафиг. Ну нафиг. Никогда. Если бы было одно хп, то мы, никто бы не выжил. Ну, то бишь я. Не я, не Гордон нафиг. Так, пока не надо, прыгай в четвертый. Прыгнем в этот. Опа, тут закрыто. В этот прыгнем. О, здрасте. Вы ч, тут как выживаете? Летс о. А, вот это место Не, сюда прыгать не буду, нафиг надо Что, на что посмотреть, ученый? На портал? Ну, пойдемте Не могут? Невидимая стенка для них, нафиг Была создана специально разработчиками Power Power... Согласитесь, этап интересный Он заставляет тебя Попрыгать по порталам не Неудачные прыжки Гордона Фримена Гордон Фримен и его неудачной прыжке. Это, новый, фри... это новый... новый фильм будет Бюджет которого составит намного больше чем у Аватара Ой, что-то мне хочется, знаете, в девятый портал прыгнуть Так, нафиг надо, это новый уровень у нас Седьмой Давайте в восьмой прыгнем И че и где оказался еще какой-то портал нафиг. А, мы тут были. Здрасте. Опять тысяча лет не виделись. Говорю, интересный тапик, да, согласитесь. Опа, прыгаем. Оп, я сдох. Ха, вот за что отвечает этот портал. Седьмой, да? Мы прыгали. В какой? В другой нафиг. Все, мы на новом уровне с вами. Теперь здесь вот побудем... Ой! Что-то мне не нравится! Что-то у нас тут... А чё ты не прыгаешь нафиг? Гордон Фримон! Чё с прыжком? Оп, спа Спасибо! А Надо было сразу... Это активировать... Так, мы второй активировали, сейчас первый активируем это открывает для нас портал Да блядь Давай нафиг Сейчас вот в портал попадем следующий Какой это? 0-2? А та там что, 0-1 есть? Тоже 0-2, это один Единственный так наз... <свист> называется. Именуется. <свист> Ой. Оп, я снова здесь. Так, в этот портал прыгать мы не будем, у нас вручают обратно к охраннику, но я решил пройтись. Я пробежался, так. Ну, тупо посмотрел, что будет. Тут у нас все взорвано. Ча я боюсь, этой игры. По-моему, третий раз за выпуск испугался, да? 100%. 100%. Mm. Ой, помню этот этап, смотрите. Ну, в Half-Five. Опа, здрасте. Ученый с дробовиком, вы представляете, какой опасный. Ученый с дробовиком. Да. А тут раньше еще турельки были или брутмези были? Закройте. Заберу твой дробовик, чтобы ты никого нибудь не убил. Еще хэв костюмы. Вот я про этот хэф костюм говорю. Костюм Гордона Фримана. Что-то у него правда перчаток нету. Посмотрите на модели. О, вот это квандайк всяких это. Оружие, О, мухобойка даже тут есть наша Ну как мухобойка, мухострел точнее Так, давайте приготовимся, пока не бормочет Тут рассказывают Я все перезаряжу Такой вот у нас арсенал Мы все пушки с вами получили, если что, больше не будет оружий Ух, какая устрашающе Посмотрите на это оружие наше Оружие массового уничтожения. Тук-тук-тук-тук! Никуда не торопится. Он хочет, чтобы я тут с ними подольше побыл. О! Я помню, что он мне сейчас даст. Смотрите. Это. Extensive... The... Uh, the... uh, прыгучий модуль. The... The... The... Тот самый, который я в тренировке использовал, если вы you помните. Вот так вот прыгнул. Все? Все договорили? Что, со мной пойдете? Их можно с собой взять? Ну не знаю, не, я думаю Для них добром это не кончится Давайте их тут оставим Или что? Не, ну явно для них добром это не кончится Ха -ха, они со мной пошли сюда Поэтому тут просто будут, э, будет куча всяких кон кон контроллеров. КПП нафиг. Оп, ученый еще один пришел. Здравствуйте. Hello! Hello. Ты в моем видео. Must, Можно тут посмотреть, какая у нас огромная лок локация, в которой нам предстоит побегать. Вот так вот прыгаем бесшумно на нашем... На нашем реактивном ранце, можно сказать, это наш небольшой джетпак. Вот отсюда мы прыгнем с вами в этот портал. Но он у нас еще не готов. И мы туда телепортируемся в мир Зен. Я думаю, немножко его снять для, ви... для видео. Я, короче, немножко вся сокращу видео, когда там пытался ну, снова добраться до всяких порталов там. Типа, чтобы вам это повторно не смотреть постоянно. И сразу говорю, в Блэкме этот момент был намного круче, как всегда, ну блин, сама игра круче. Реально. Кстати, я знаете, что думаю, что для Лойни Про, любимая часть Вульфенштейна, на, э, окажется часть 2009 года. Думаю, она ему понравится. Я тут просто про half сказал Поэтому... Я тут просто подумал Какая для него из Wolfenstein любимая честен, кажется Может она даже станет получше, чем... За Output, за New Order Ой Блин, а если еще бесконечный? Прыгать. Чё? прыгать, прыгать, прыгать, прыгать ученый почему они ученого не атакуют блин, Фриман, юфу! да, я дурак, прости еще не готово сообщи, как готово будет это если что, эти контролеры как раз, про которых я сказал у них тут мозги открылись застегтай ты нафиг вот видите, если бы охранника ученого с собой привел они бы первые же секунды сдохнули Опа, все прыгнули! Смотрите, сейчас красота будет! Опа! Ой, а тут Ксен называется! Посмотрите, какая локация! Мы в подустороннем мире! Как красиво, да? Посмотрите на это. Там у нас мертвый ученый в костюме валяется. Пап, И у нас тут совершенно другая гравитация, как вы видите. Мы прыгаем чуть выше и падаем помедленнее. Ученые у нас тут медленные, Ну, жива, живые фаунские растения Ксеновские, блин Зен, ксен, до сих пор непонятно Игра сама определиться не может Оп, упал В бездну у -у -у. Да Пустовато тут, я смотрю, кстати Куда сейчас? Если я вот так сделаю, то я же не разобьюсь Разбился нафиг что придется тогда по этим платформам еще паркурить нафиг? Ну, вроде как получается. Ну как вам локация? Конечно, смотрится странно, да, но когда вы ее увидите в блокмеза блин, это будет шедевр. Minor это будет реальный шедевр. Просто какой-то огромный грибок у нас тут. А а НЕ ХОЧУ ТУДА ПАДАТЬ! НЕ ХОЧУ КРАЙНЕ НЕ ХОЧУ! Вот ЕСТЕСТВЕННАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ЭТИХ САМЫХ существ. СМОТРИТЕ! Оп! СПРЯТАЛСЯ! ЧТО? ИДИ В ЖОПУ! ИДИ В ЖОПУ! ИДИ В ЖОПУ! ОПАСНОЕ ФАУНСКОЕ растение. Господи Иисусе! Ты чё у нас спрятался такой маленький беззащитненький? Есть такие растения у нас однажды были они дома. Тоже трогаешь их. И они прячутся. Прикольные штуки. Ой, живые существа, по сути. Какие штуки нафиг. Да ё Давай, взрывайся уже. Что вообще происходит? Косячу еще. О! Может Уэннипроф вспомнит модификацию последнюю, которая проходил в The Half-Wife of 2 Дыхание ксена И там вот как раз были такие водички, в которых можно было восстановить хп И такой звук Такой был Спасибо! Поэтому я тебя нафиг по решу побить Вот так вот Нечего бить меня вот эта вода нам ХП восстановила. Ой! Ай! Подлетел. Ай, я забыл включить ЛЦУ. Цел, э, как я с таким набором оружия-то останусь до конца финала? До финала игры нафиг. Если у меня все кончается. О, простение прикольное. Оно как раз тоже было в дыхании Ксена. Ой, в проспекте оно было, точнее В проспекте, мы тоже в Ксен попадали, если вы не помните Там, ну там он захвачен был альянсом Уже Поэтому вот Сюда идем Как тут скромненько все Грибы Знакомьтесь, это такие грибочки Ксеновские Оп, раскроем Это сломаем это раскроем. Это мы с вами откроем. И теперь у нас вот эти спрайты сейчас мне помогут, да? Оп, приземлюсь. Это такие... Это такие насекомые странные. Что, можно заходить? Как будто все рушится, но на самом деле...